Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем частный сектор, дом-коттедж за стоимостью 4 миллиона рублей на участке 4 сотки земли. Дом 100 квадратных метров. Давайте посмотрим на канал участок, потом пройдем внутрь дома. Участок квадратный, дом стоит в середине участка. Здесь бетонированный двор, заезд для машины, ворота ролеты септик и небольшой участочек земли с выходом на террасу здесь заднего двора пойдемте в дом в доме выполнена качественная предчастовая отделка на потолке надлежной потолок перекрытие между крышей монолитное Качественная стяжка на полу, хорошая штукатурка. Электроразводка по всему дому произведена. Стоят выключатели, есть розетки. Еще дополнительно будут стоять радиаторы отопления. В доме три спальни и большая кухня-гостиная. Сразу мы заходим в дом. Одна спальня, она 13 квадратных метров. Потолок высота 2,7 в чистоте уже получается. Выводы под систему. Есть э, заведен интернет-телевидение, разводка по дому произведена. Здесь вот попадаем вот, такая раздельная две Все три спальные комнаты раздельные. Посередине между этими спальными комнатами находится санузел. В санузле 4 квадратных метра. Все трубы спрятаны в стены. Ну, выводы очень удобно размещать. Еще одна комната, ну, абсолютно такой же планировки. И третья комната, спальня. Она немного больше, здесь 15 квадратных метров. И попадаем кухню-гостиную. Кухня-гостиная. 35 квадратных метров, а сама гостиная здесь порядка 27 квадратных метров и еще порядка 12 квадратных метров. Кухонный уголок у нас сделан такой зоной, очень легко вот здесь установить раздвижные двери, которые будут закрывать никакие запахи не будут попадать а, в саму кухню, дополнительно здесь должен будет висеть газовый котел, он устанавливается, при покупке дома газовый котел вам пустое окно и выход опять же на террасу соседи уже дома уж дома есть живут рядом неплохой участочек и место есть и для посадок и установить можно построить небольшую баньку